Facebook Ads в преддверии праздничного сезона появятся новые опции для представителей e-commerce. Три фишки, которые направлены на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Привет, меня зовут Мария, и это новости Digital. Новинка первая. Через Facebook Ads Manager можно будет создавать объявления для Instagram с торговыми тегами. Теги выглядят как белые точки на фотографиях. При клике на них отображается информация о товаре. Инструмент доступен для объявлений формата одно изображение, одно видео и кольцевая галерея. Ранее некоторые рекламодатели тестировали размещение торговых тегов в обычных постах, а затем форматировали эти посты в рекламные. Теперь создать объявление с торговыми тегами можно будет с нуля в интерфейсе Ads Manager. Вторая новость. Чтобы привлечь новых клиентов или повторно взаимодействовать с уже имеющимися, Facebook рекомендует использовать специальные таргетинги для магазинов. Аудитория на основе покупательской активности позволит охватить пользователей, которые уже проявили интерес к товару или бренду, совершив такие действия, как просмотр каталога, сохранение товара, совершение покупки и так далее. А с помощью похожих аудиторий для магазинов можно охватить новых пользователей, которые по характеристикам схожи с уже имеющимися клиентами. Третье обновление. Чтобы помочь представителям среднего и малого бизнеса успешно провести сезон распродажи во время пандемии и кризиса, Facebook организовали сезон поддержки и подготовили бесплатные тренинги по маркетингу и полезные ресурсы для рекламодателей. В течение года у рекламодателей будет бесплатный доступ к десяткам тренингов, в том числе четырем новым курсам, специально разработанным для подготовки к праздничному сезону. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях и мы обязательно ответим.